Бля, я хочу посрать. Сколько будет 7 разделить на 8, кто пойдет? Можно посрать. Иди, стоп, чего? свет хоть телефон есть Дверь открылась Что, где я?